Я Ларина Малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема зависть. Вам знакома зависть? О да, она вам знакома. Она всем знакома, за редким исключением. Мы завидуем всему, дорогим телефонам, бытовой технике, красивым ремонтом, красивым женщинам, красивым мужчинам, красивым загорелым телам, красивой работе, большим деньгам, здоровью, чужому количеству детей или вообще детям то что у кого-то они есть у вас их нет буквально всему красивые прически росту всему буквально мы завидуем представьте себе ситуацию вы идете со своим мужем либо со своей женой и встречаете пару которая моложе вас красивее вы завидуете какой красивый мужчина ваша Жена, ваш супруг завидует, какая красивая женщина, и так далее. Скажите, что произошло в этот момент, когда вы позавидовали чужому супругу? Ваш супруг, с которым вы столько прожили, вдруг стал плох? Вы не уважаете свой выбор? Вы себя казните за то, что когда-то сделали такой выбор? Он вдруг стал нехорош или нехороша собой? Вы разлюбили? Вы вдруг захотели того человека, того мужчину эту женщину, забыв о своем любимом человеке. Что это было? Как вы посмели позавидовать? Во-первых, это не ваше. Во-вторых, у вас есть свое. Представим другой момент. Вы двигаетесь в автомобиле в своем. Мимо пролетает роскошная, красивая, дорогая, яркая машина. За уйму, за уйму долларов. И вы вдруг приходите в уныние или в ярость. Вы позавидовали. Чему? Чужому? А кто вам мешает купить такой же автомобиль? У вас нет денег? Что ж вы завидуете? У вас есть деньги? Купите. Купите лучше. И гоняйте. Наслаждайтесь жизнью, если можете себе это позволить. Не можете? То есть зависть. Это собственноручная роспись своей некомпетентности в своем бессилии, завидуя чужой жене, значит, вы сделали плохой выбор, вы сразу ведетесь, вдруг разлюбите, начнете завоевывать этого человека, и сколько это будет продолжаться. Может быть, нужно делать своевременный выбор, правильный, взвешенный, может быть, не нужно обращать внимание на чужое, оно не ваше, или мобильный телефон вдруг засверкал у кого-то в руке, новый, красивейший мобильный телефон определенной модели. Вы вдруг поняли, что мой плохой. Он хуже. Он некрасивый, он вдруг разонравился. Что вам мешало когда-то купить такой же или сейчас? Не можете? Значит, зависть это признак бессилия. Вы теперь вдруг разлюбили свой его выбросите, разобьете о стену или пойдете купите другой? А может, вы лучше заткнете свое эго и прикажете ему молчи? Терпи. Наслаждайся тем, что есть. Вот именно. Наслаждайтесь тем, что есть. Вы не поняли, что такое счастье. Счастливые люди не завидуют. Они либо покупают то, чему теперь все будут завидовать вокруг, либо они приобретают то, чем они будут довольны всю свою жизнь. Понимаете разницу? Счастье – это быть счастливым с тем, что у вас есть. Счастье — это любить то, что вы имеете, а не любить постоянно новое и чужое. Чужое не ваше, и ваше никогда не станет. Если вы когда-то вышли замуж, либо женились, это был ваш осознанный выбор. Любите то, что у вас есть, пока оно, не приведи Господь, не ушло от вас, пока вы это не потеряли. Вы должны ценить то, что у вас есть. Вы не должны бегать за другим и за чужим. Поймите, зависть — это рак души. Это постоянная погоня за чужим, за картинкой. Если вы завидуете, значит вы некомпетентны, значит вы озлоблены, значит вы бессильны, значит вы неудачник. если у вас нет такого. Поймите, каждый имеет то, чего он достоин. Если вы имеете этот мобильный телефон, значит вы не можете на больше заработать. Если у вас такая жена, либо такой супруг, то вы достойны такой жены, такой супруга. Любите то, что вам дала судьба. Любите то, чего вы смогли достигнуть в определенный момент. Никогда не перечеркивайте это, лишь кому-то позавидовав. Понимаете? Берегите душу, берегите семьи. Берегите жизнь. Зависть – это порог. Зависть – это глупость. Это малодушие. Это грех. Избавляйтесь от этого, иначе эта зависть поломает вам жизнь. Вы всегда будете жить лишь завистью в погоне за тем, Зачем вы никогда не угонитесь? Потому что вы никогда не сможете быть счастливым и спокойным, потому что нет предела совершенства. Вы всегда будете гоняться за более чем-то совершенным. А это преступление против души, это растраченные годы впустую, это потеря себя, понимаете? Остановитесь и живите счастливо. Если вы смогли это понятие осознать, вдруг проснетесь и поймете что вы сейчас счастливы да да именно сейчас если вы это не поняли то мне жаль вас на этом все берегите себя подписывайтесь на канал и оценивайте видео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 И вы вдруг приходите в уныние или в ярость. Вы позавидовали чему? Чужому. А кто вам мешает купить такой же автомобиль? У вас нет денег? Шо что, что, завидовать? У вас есть деньги купить. Купите лучше. И гоняйте. Наслаждайтесь жизнью, если можете себе это позволить. Не можете? То есть зависть ⁇ это собственно